Тебе крупно так повезло Ведь сегодня полным-полно Поздравлений и всяких ри, Пропоем для Алисы днем рождения! Успеха, радости, везения Любви, желаний, исполнения И миллион ночей дней днем рождения! Любви до головокружения И чумового настроения И самых преданных друзей